Народ, всем привет! Это очередной выпуск передачи Биф. Баг или фича? Решать вам! Сегодня мы говорим про дымы, как можно сквозь них просматривать, как можно найти любого противника в дыму и этому багу или этой фишке столько же лет, сколько, наверно самому калибру. Сейчас вы наблюдаете, как я сквозь дым, а также за дым могу просветить своим спецсредством и найти любого противника, что в принципе я и сделал. И да, если ты уже давно играешь, то ты, естественно, об этом знаешь. А если ты новый игрок, то, скорее всего, ты об этой фишке не знал. Давайте посмотрим, как можно найти вражескую команду в дыму. А вот и они, голубчики. Соответственно, я расстрелял двоих, включил спецсредство, нашел поддержку и также спокойно убил его в дыму. Поэтому, если вас убивают точно так же в дыму, не обязательно, что это сделал читер. Скорее всего, кто-то взял в руки гранату и просветил вас сквозь дым. Ну или, например, ракету. Немножко рекламки и продолжим. тоже говорит так, что рвешь на себе одежду, а закажи себе топовый шмот на все ру Тащи как никогда все всемайки.ру плюс сток скиллу. Проходи по ссылке, используй промокод WDS91 и получи скидку в 15%. Ну, лично я считаю, что это все-таки баг, а не фича. Кстати, как считаете вы, напишите в комментариях, вы за то, чтобы это оставить, или все-таки пофиксить данный недостаток. Мы зашли с женой в тренировку, и она, соответственно, на своем алмазе надымила, а я взял в руки гранату и спокойно ее нахожу в дыму, а вот и моя красотка. Соответственно, я нашел противника, вижу, куда он ходит, и спокойно могу кинуть гранату, или отследить, куда он перебежал. Давайте посмотрим, как это можно реализовать кто-то кинул дым решил поднять своего союзника в дыму незаметно или решил совершить незаметную перебежку. А вот она, лови гранату, солнышко. Поэтому, находясь в дыму, вы не совсем находитесь в безопасности. Далее я буду показывать вам видео нарезку, в которой я применяю этот способ засветить противника в дыму. И, соответственно, вы можете посмотреть, как это реализуется. Пожалуйста, вот мы посмотрели, один поднялся наверх, еще двое здесь, тож мы уже знаем, что четыре или три оперативника находятся здесь. И, соответственно, если бы я сейчас не начал стрелять, а просто бегал со своим спецсредством, то я спокойно бы узнал, кто куда перебежал, и, соответственно, дал бы эту информацию своим союзникам. Давайте посмотрим далее. Здесь мы бежим, соответственно, на центр. Я вижу нашего бастиона, кидаю дым, и смотрю, что он уходит в коридор направо. Соответственно, он уже сюда не пошел. Я спокойно просвечиваю еще снайпера. Нет, никого нету. Кинул еще один дым, чтобы продлить эффект. Все, поддержка, скорее всего, ушел направо, либо ждет в коридоре, и я спокойненько бегу влево чтобы обойти противника, соответственно, с фланга. Хотел бы сразу сказать, не все варианты здесь просвета будут сделаны для того, чтобы его нагнуть. Некоторые варианты будут показаны просто для того, чтобы вы увидели, как это можно применять. Поэтому здесь на игру можно иногда не смотреть, а просто воспринимать и мотать на ус факт использования данного бага или фишки. Кстати, если вам нравится данный формат, пишите в комментариях, что вы считаете багом или фишкой. Мы это обсудим, и это, возможно, попадет в следующий выпуск нашей передачи. Поехали, следующий кусочек видео, соответственно, та же больница, тоже внутренняя часть, мы кидаем дым, смотрим, что штурм ушел налево, он не ушел направо, он не спрятался, я беру наше спецсредство и начинаю искать противника. А вот они, голубчики, здесь слева, соответственно, если был бы был мой союзник, у которого была бы граната, он мог бы также просветить, либо, по моим словам, просто кинуть гранату, и мы положили бы сразу двоих, соответственно, это немножко дает вам преимущество. А следующий момент, соответственно, опять центр, я кидаю дым. Начинаю контролировать, кто здесь ходит, увидел медик, убежал направо, это, кстати, было видно еще до того, как он засветился, соответственно, через дым я это видел. А, нашли штурма, соответственно, положили штурм, увидели снайпера, взорвали бочку, минус снайпер, очень удобное расположение бочки, советую вам ее подрывать, если вы находитесь рядом. Ну, тут медик, понятно, скорее всего, был криворукий, без обид, но ты мог меня, по идее, забрать, если выстрел более аккуратненько. Соответственно остался у нас поддержка, я увидел, что поддержка идет на меня и решил для видоса, естественно, кинуть дым, чтобы получить хороший кадр, но немножко не рассчитал и, соответственно, я по-дурацки лег. Еще раз напоминаю, это было сделано для того, чтобы отснять красивые кадры, поэтому мои союзники, извините, но в некоторых боях, когда я бегал алмазом, это было сделано для того, чтобы снять хороший кадр. Но, к счастью, в 80% случаев это была победа и хорошие ноги, поэтому вроде все хорошо закончилось, никто не должен был обидеться на Димаса. Далее переместимся на новую карту и что можно здесь сделать, может кинуть дым в бочки, соответственно будет задымлен и подъем и спуск, спокойно заходим, просвечиваем чисто. Соответственно я был почти 100% уверен, что никто не успел забежать и занять позицию на бочках раньше меня. А вот в этом моменте конечно дым не очень помог, но это был один из вариантов, когда я хотел использовать дым. И тут просто я задымил и расстрелял противников. <смех> и сквозь дыма, естественно, лег. Но команда победила. Далее смотрим момент. Бегу в наглую с дымом на изготовку, знаю, что противник у нас дефит. Это было ясно еще по первому бой. Соответственно, кинул дым. Спокойно захожу в дым, просвечу право-лево, вижу, что кто-то похоже на штурмяка побежал налево, соответственно по траектории его движения попытался вычислить и фактически положил его, но в какой-то момент ошибся и он смог от меня уйти, соответственно кинул еще дым, просвечиваю, более безопасно прячусь и начинаю ждать, когда противник совершит ошибку, чтобы я мог их спокойненько забрать. В противоположной команде находится комар, я это вспоминаю, понимаю, что здесь не самое лучшее место для того, чтобы сидеть, Пытаюсь сменить немного позицию, попадаю под огонь и, соответственно, комар пытается сменить дым и смена позиции. Немножко надо восстановить стамину для того, чтобы активировать чит и хоть немного дольше прожить и помочь нашим союзникам. Вижу, идет мед. Думаю, ну, тут должно всего одинки получиться. И почти получается, но мед хорошо дернулся и, соответственно, пропала с прицела. Ну, или у меня дернулась рука. Ну, на этом все. Думаю, общий смысл и посыл видео вы поняли. Надеюсь, данный баг, как лично я считаю, поправит. Если вы считаете, что вы надо оставить, пишите в комментариях. С вами был канал стрим Надеюсь, данная рубрика Биф вам понравилась. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.